Всем привет, ребята, с вами Нинджи, и сегодня мы играем в крутой хоррор под названием ВИК. Итак, давайте приступим. Подростки входят в лес, один из них слепой. Они играют в Вик. Они играли или играют. Next Space. Черный экран. Я слышал историю. Нет, это правда. Родители погорели. Я серьезно. играем дети всегда за один мне так кажется. Я like just... не боюсь you вообще know, хорроров, know. но сейчас посмотрим, no. насколько испугает no. меня этот хоррор. Что это было? Кто-то Не надоевать, слышишь? Слушай, пожалуйста. Мы здесь. Не не Полночь mm -hmm. Survive the night Так, слишком быстро Сейчас мышку настрою А зачем я спичку зажег? Отлично Всё. Там какая-то хрень, давайте ее Stay in the light. Оставайся в свету. Так, где дорога? Вот тут еще что-то написано. Не думай, беги. В смысле? Отстань. Тут сразу дом какой-то нашли. Не? Да блин. Неправильно я сделал, надо. Да ты чё? Так, тут дорога у нас дальше. Ну, Пойдем спокойно, мы поберегём силы. Вдруг что-то случится. Так. Так. -а -а -а -а -а -а -а -а. Не-не-не. Так, у нас кончается эта свечка, блин, нам нужна свечка, блин, тут тупик, ну почему, еще и ветрище. Так, о, там свечка, убежим на нее, вот это да, ну почему как зажечь ща аб... -а -а -а -а! а -а -а! Беги, беги, беги, братуня Мост <музыка> Там свечка Не скрипи, не скрипи Как блин... А, во как! Великолепно, и делаем вот так Пойдем дальше тя -ля, ля ля Там тупик, значит пойдем туда Сваливаем оттуда Чуть это за школьник такой Неадекватный, че он носит по лесу В такую темень Чем... О, игрулька, игрулька У е... нас кончается свечка У нас кончается свечка нам нужно найти свечку. Да не-не-не-не-не. О, свечка. Не-не-не-не, братюнь. О, он бежит. Это неадекватный да... школьник, блин. Почему? Я увидел свечку и почему-то я перестал бежать. Континью. Я появлюсь где интересно. Skip and все, да, да, да, я понял все это. Неужели я начну с того момента, где? А, ну да. Так, теперь я более-менее понял, туда я теперь налево не пойду, пойду теперь сюда. А, и бежать не буду сейчас. Или убежать? что-то есть. план что ли? О, маска. Так, Кажется, я что-то слышал. Тут топно так смачно. О, вот это. Так, мы будем делать... Блин, опять забор. А -а -а -а, боже! Опять этот неадекватный шкаляр Может у водонапорной башни что-то тут есть рядышком Еще более-менее терпимо, кстати Там я видел эту Свечку Опа Какой звук пугающий О, тут есть заход Берем эту Тут что-нибудь есть? Окей, нет, ничего Блин, мне нужно Где моргает? Я хочу еще свечки Не успеваю глянуть за мигающими огоньками. Блин, что тут ветер такой? У нас задыхается. Тут я был. Сейчас я минуту паузу поставлю. так, все. О, боже, сразу так. Там свечка, я видел. Вон она. <Слых> боже б... а, вот это жестко было капец вот это нереально смачно было. Блин, опять заново. Да, да, да, да, да, да, да, я все понял. А почему она в мешке, кстати? Или это он? Ой, там свечка. Бегу сразу на свечку и пофиг. Вон она. Не-не-не, братюнька. А, нет, не это он, это он. Он так дышит. Слышите тут топит просто? Он меня пугает иногда. Я тут был. И походу... Опа. что это такое? Я тут тоже был уже. Кэмп. Лагерь. Пойдем посмотрим, что там у вас. Я тут тоже был, блин Пойду обратно Песики, сюда идите Ба! Боже, он меня бесит Этот школьник Там свечка У меня сейчас закончится, нужно Добежать до нее. Быстро-быстро. Добеги да уже. Не, не не не не Пожигай. Отлично. Теперь мы вернемся обратно к той табличке. Ой, там еще свечка. Это вой. Вой всегда не к добру. Выход, блин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Беги, беги, беги. Да беги. А то этот школьник неадекватный нас зарубит. Вон там свечка. И там еще одна. О, боже. Он бежит, бежит, бежит. Нет. Чувак, давай бэк. Там свечка вон, я вижу. Это было слишком. Поджигай, поджигай. Уже второй раз, кстати, эти часы звенят. Я когда запись останавливал, тоже был звон. Тут мор.. О! Смотрите, на мосту опять это есть. Свечка. Тише, тише. Так. У свечка еще одна. Отлично, Ёп Он, кстати, Убегал от нас Вот тут уже свечку стоит Теперь тут свет Тут был уже Что, ж ты так задыхаешься? Ты, да, блин! Все что-то будет. Фух, пронесло в этот раз. Я боюсь, иногда назад поворачиваться, потому что этот школьник жесткий слишком, капец, прям. Я не понимаю, что тут еще можно сделать. Я уже запутался. Ой, там много свечек. Не-не-не-не-не! Не-не-не! Не-не-не! Беги-беги! Да беги! Там свечка! Почему тут есть животные? Стоп, а вот смотрите. Она.. Она покороче это, да? Значит, это будет дольше гореть. Еще вон какая шняга есть. Ворота. О. Всё, боже неужели мы прошли я like, yeah, думаю на этом закончим, и place place luck, если эта серия кому-то понравится и наберет лайки то сделаем вторую серию всем пока с вами был ninja